Сейчас поставлю на запись. На запись поставила. Девчонки, не переключайте. Ладно, потом запись, кто будет поступать. Мы с вами начинаем наш традиционный парад успеха по итогам прошедшего каталога. Это у нас был четвертый каталог. Сегодня с вами поговорим про... Ну, естественно, подведем итоги до да, четвертого каталога. У нас будут поздравления тех, кто вышел на новые уровни по карьерной лестнице. да. Также мы с вами разберем сейчас в первую очередь, на что следует обратить внимание в каталоге. Да, какие акции у нас действуют не только в каталоге продуктовые, да, но и какие активности от компании. То есть это компании по приглашению. С дополнительными фишечками, да, дополнительными крутыми подарками, с денежными премиями. То есть все это мы с вами сейчас рассмотрим. Затем у нас будет еще будут выступающие, да, и в конце мы с вами проведем розыгрыш по нашей командной акции. А, ну, давайте поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы готовы начинать, плюсики, пятерочки, любые смайлики, если вы готовы, ставьте опознавательные знаки в чате, и мы будем с вами начинать. Так, все, смайлики ваши вижу, плюсики тоже, значит, все готовы. Начинаем, да, поехали. У нас с вами уже стартанул пятый каталог, да, я думаю, что все обратили внимание, кто листал каталог вживую или в электронном виде, да, все обратили внимание на акцию каталога, ну, буквально вот на первых страничках, да, идет. Вообще, ну, я считаю, то я не знаю, какая то какая-то вот позорная цена для Reflame, да. Скидка огромнейшая просто для такого продукта, это шелковая тональная основа эликсир, флюид Jordani а Gold. Ну, я не знаю, вот цена вот просто, я не говорю, да, это просто позорная цена, так я ее называю. Я когда записывала, может быть, кто-то смотрел видео я кидала вчера в чате, Записывала видео про свой заказ я еще забыла сказать про вот эти тоналки потому что я их уже отдала раздала да, по заказам и просто я их с собой домой не принесла у меня было их три штуки в заказе идет классная акция да, на эту тоналку и при заказе на 990 рублей по цене каталога можно заказать по льготной цене за 399 рублей одну тональную основу то есть если у вас заказ два раза на 990 рублей да то соответственно вы можете две тональная основы заказать по спеццене если у вас три заказ, то три тональные основы да то есть это имейте в виду, потому что клиенты часто спрашивают вот и эта тональная основа она знаете очень классно подходит особенно для тех у кого сухая кожа мне например вот да, она очень понравилась по текстуре да она легкая такая невесомая быстро впитывается да но так как у меня расширенные поры то именно вот по этой причине да она мне не совсем подходит Вот я просто может быть скажу сейчас такой нюанс да те у кого жирная кожа с расширенными порами да возможно она вам не совсем подойдет но сейчас вот в чате тоже кидали информацию о том что другая тональная основа тоже проходит по этой акции да вот по-моему, там антивозрастная основа, она вот отлично будет подходить для тех, у кого жирная комбинированная кожа именно с расширенными порами. А вот у кого сухая и нормальная кожа, или нет просто расширенных пор, да, эта тональная основа она просто вообще вот идеальная. Когда я ее пробовала просто первый раз на руке, да, как обычно это делаю, это просто вот как шелк действительно наложится, прям, ну, незаметно совершенно, что есть тональная основа, понимаете? То есть она в каждую, каждую вот эту вот порку вашу проникает, да, и вот покрывать таким невесовым, как сказать, я не знаю, даже покрывальцем, да, что она действительно вот, ну, классно ложится, конечно, на кожу. Поэтому рекомендуйте своим клиентам обязательно, да, потому что не всегда люди могут попробовать по полной цене, да, решиться на покупку там за 1000 рублей тонально основы основу да по каталогу а вот за такую цену со скидкой 65 процентов это делается вообще легко и просто а, также я думаю что вы обратили внимание да хотя некоторые мимо как-то проходят мимо этой акции да потому что думают, что это просто как бы картинки а на самом деле в каталоге идет прикольная акция в которой можно выиграть велосипед точнее это даже не акция а конкурс ну, с элементами акции потому что здесь и тут условия тоже нужно сделать заказ на определенную сумму около 900 рублей. Сфотографироваться, выложить в Инстаграм свою фотографию, подписать специальным хэштегом и описать с помощью каких продуктов вы создавали свой образ, в котором вы изображены на фотографии. Ребят, реально знаете, <laughs> некоторые считают, что а, я не буду участвовать, да, все равно не выиграю. Вот Лично я вообще в жизни не, не часто выигрываю, можно сказать, вообще практически бывает такое, ну так вот в рекламе бывает нам по розыгрышам, да, а так вообще как-то, ну, бывает, да, вот люди, кого постоянно везет там в каких-то лотереях, еще где-то, да, каких-то конкурсах, а бывают люди, которые, ну, как-то мимо проходят, и как-то я на этом не зацикливаюсь особо, но даже в таком вот конкурсе который проводила компания я однажды выиграла поэтому это тоже было через инстаграме там выкладывала фотографию тоже ставила определенный хэштег который там требовался да я выигрывала набор как раз из швеции мне подарили целый набор шведский спа-салон прям все все все продукты и спа-салон плюс там кружка была она до сих пор еще у нас живая вроде бы живая была и по-моему там какая-то игрушка олень до да, полонен на себя по моему вот поэтому это все реально ребят участвуйте просто и все да кто не участвует у них даже нету шансов выиграть поэтому классный велосипед такой сейчас они в моде кстати такие велосипеды не спортивные да а именно вот такие вот стильненькие а еще хочу обратить ваше внимание на новинку из серии Novage. Вот я уже тоже про нее говорила, кто смотрел видео отзыв да, по моему заказу. Я заказываю эту маску и говорила, что, ну, некоторые скажут, что 299, ну, 300 рублей, да, за одну маску, точнее, за одноразовую маску, как-то дороговато, да, некоторые скажут, ну, на самом деле это сравнимо с салонной процедурой. То есть, если вы пойдете, например, в салон красоты в спа салон да и вам там сделают масочку это будет не дешевле тоже 300 рублей но при этом это будет как сказать то есть ну даже может быть не такого уровня маска понимаете и я вот вчера ее попробовала и что хочу сказать я хотела Написать как бы сразу, да, отзыв, но не стало, потому что я сразу не поняла эффекта. Сейчас я поясню, почему. Смотрите, когда вы эту маску наносите, то есть вы наносите на очищенную кожу, да, то есть, я полежала в ванной, проскрабировалась, нанесла эту маску, то есть, она идет, пропитанная уже ингредиентами, да, нанесла эту маску, полежала 15 минут. И когда я эту маску убрала то есть у меня кожа была такая увлажненная да? и как написано вот на упаковке до да, нужно остатками протереть лицо и не смывать то есть обязательно этот момент учтите то есть знаете когда вы снимете маску с лица вы прям вот выжмите кулаком прям вот реально говорю, я кулаком прям выжимала вот остатки этой маски, да, там очень много остается, ну, не впитывает все, вот, когда она просто лежит, да. Я прям выжимала вот так вот кулаком себе на лицо, на шею, да, вот сюда. И все это просто похлопывающими движениями вот такими, ну, как бы не втирала, да, а просто наносила. И все, я таким образом вышла из ванны, то есть у меня лицо при этом поблескивало, да, то есть там было видно, что у меня что-то нанесено. После этого я ничего не наносила, никакую ни маску, ни крем для лица ночной, там ничего не наносила. И прям так я легла спать. Ну, естественно, я походила где час, наверное, после ванны. Я уже когда ложилась спать, она у меня впиталась да, практически полностью, но все равно было видно, что у меня что-то на лице как бы есть, да, то есть ну, не сухое лицо. Вот так я легла спать, и когда я сегодня утром проснулась, я только тогда поняла вот этот эффект. Вот, то есть это не из тех масок которые говорят вот, да, если тебе нужно куда-то бежать и ты там на 15 минут наносишь и потом такая снимаешь и ты все готова идти там на какой-нибудь бал или вечер да? вот это как бы не такая маска как ядность для ощутила да то есть это именно нужно вот, вечером лег расслабился положил на себя потом остатками себя как бы вбил в кожу, да, можно так сказать. вот И потом на утро ощутил этот эффект. Вот это реально, знаете, вот обалденное, чуть не сказала офинительное, ну, действительно ощущение, да, вот очень напитанная кожа, прям очень супер увлажненная кожа, как вот никогда. У меня до этого, как бы, как... есть у нас маска, да, синяя, но что же? У меня похожие ощущения были после нее, но она моментально сама быстро впитывается, да, и утром все равно не настолько сильно увлажненная кожа, хотя тоже очень классно, она именно питательная. А вот это вот прямо она, говорю, она прям вот, вот настолько прям влагой пыщит лицо, прям вот просто вот попробуйте. И этих денег, она вот стоит прям процентов даю не пожалеете когда пробовать эту серию но естественно нужно лицо хорошо подготовить да чтобы у вас масочка хорошо а, пропиталась проникла вглубь кожи да то есть а, проскрабируйтесь да не просто так умойтесь а сделайте скраб для лица да Женя беру надо брать да действительно очень стоит и прям даже можно на подарок дарить кому-то да вот если идете куда-то в гости прям Классный будет подарок, не останется, если вот вы с такими рекомендациями дадите, подарите да, этот подарочек, равнодушным человек не останется это точно. Вот, то есть проскобируйтесь, да, полежите, потом остатки вбейте себе в лицо, да, походите там полчаса-часик, ложитесь спать спокойно наутро на утро вы просто почувствуете, что это такое вообще, что за чудо маска. <с> То есть, вот этот эффект, как раз, да, увлажнения такого очень-очень глубокого он за счет гиалуроновой кислоты, которая в составе содержится, да, в том числе, он как раз за счет этого достигается. Так, ну поехали дальше. Мне очень прямо понравилось. Вот, честно говоря, когда я делала заказ, я эту страничку как-то пропустила. Потом уже девчонки стали кидать в чате о том, что. Там за 99 рублей 400 мл гель на душу идут. Я как-то эту страничку пропустила. Я не знаю, как это вообще посмело сделать. Но вы, пожалуйста, не пропускайте, потому что действительно, ну, это, мне кажется, на последней неделе не будет, наверное, этих гелей за такую цену. Большой объем. Всего 99 рублей по каталожной цене. Это вообще подарок. Так, на последней страничке каталога у нас идет тоже должно быть в каждом заказе, действительно, да, эта зубная паста тоже за 99 рублей. Сегодня только в чате обсуждали, да, это, что многие очень любят наши зубные пасты, и я вот тоже, как кто-то писал, да, я не могу чистить зубы уже не рифленой пастой, потому что такое ощущение, как будто бы дерет прям. Иногда вот кому-то, может быть, там приезжаешь, да, в гости или куда, и нету своей зубной пасты, и вот какие-то они кажутся слишком ядреные, что ли, вот, которые магазинные обычные, поэтому наши пасты они одобрены в Шведской ассоциации стоматологов и очень такие они бережно относятся к зубам, к деснам, да, то есть три вида паст можно подобрать себе даже если у вас чувствительные зубы и десны я не буду, как бы весь каталог, до да, перечислять. Я думаю, все прекрасно посмотрели уже его. Просто такие вот небольшие моменты, которые действительно, на что стоит обратить внимание и прям сто процентов не пропустить, да. Теперь по поводу акций активности, которые у нас идут для зарегистрированных покупателей, да, то есть для нас с вами, которых нет в каталоге и о которых знаем только мы с вами. Да? А не забудьте те кто сделал заказ на 50, на 50 баллов и более в прошлом каталоге в четвертом а, включить в свой заказ от клатча 9, 299 48 он придет всего за 199 рублей классная сумочка да можно носить как на ремешке можно без ремешка носить а, там два отделения идет один на замочке другой вот просто как бы перекидывается этой крышечкой на да? Поэтому не забудьте просто включить свой заказ, если вы в этой акции участвовали. Хорошо? И теперь у нас с вами новая акция. То есть это уже как бы та акция закончилась, да? Начинается новая акция именно с пятого каталога. Вот уже как бы она идет и будет действовать 4 каталога. Пятый, шестой, седьмой, восьмой каталоги. Здесь вы сможете собрать частично набор из сервиза, да? ну, часть сервиза, можно так сказать, из китайского фарфора. Китайский фарфор, он считается самым лучшим, самым дорогим, да. И здесь он будет представлен большим количеством ну, продуктов до да, из этого набора но те кто просто являются клиентами могут собрать только часть <laughs> те кто является еще активными партнерами могут собрать полностью весь набор давайте будем по порядочку идти да. начнем с клиентов то есть те кто просто оформляет заказы на свой регистрационный номер возможно пока еще даже никого не приглашаю в компанию Reflame. Да? То есть абсолютно для всех зарегистрированных покупателей. А вам, как видно, не мелковато случайно, мне вот как-то маленечко мелковато кажется. У вас есть там плюсик где-нибудь, чтобы вы могли у себя увеличить и покрупнее смотреть, потому что как-то вот у меня картинка будто бы меньше идут. Я буду вам стараться... Ну, говорить так, чтобы вам было понятно. Надеюсь, что вам еще и видно хорошо. Смотрите, если вы в пятом каталоге делаете заказ на 50 баллов и более, то в шестом каталоге вы можете заказать чайную пару кружка плюс блюдечко, да, за 399 рублей. То есть у вас будет две кружки, два блюдца. В шестом каталоге условия такие же. То есть делаем заказ на 50 баллов и то же самый набор получаем тоже за 399 рублей. то есть чтобы вы в итоге смогли собрать не просто чайную пару да, а ну, практически полный сервис да то есть на четверых человек вообще в европе вот у нас в россии до да, обычно наборы продаются на 6 человек а в европе на 4 человека то есть для самых близких только понимаете вот Некоторые спрашивают, а почему там два почему 4 вот потому что вот так вот в Европе так заведено. А дальше, в седьмом каталоге, если вы делаете заказ на 50 баллов, то вы за 399 рублей получаете, а, по-моему, там идет молочник и сахарница. И в восьмом каталоге то же самое, 50 баллов, и в девятом каталоге вы получаете заварник, да, то есть заварочный чайник. Света говорит, раньше было 3, теперь 4. Вот, видимо, 7 стали расширяться, поэтому они по 4 стали делать. Вот, Понятно, да, это акция? То есть первые, первые два каталога, в принципе, одинаково, да? Как бы Набор одинаковый получаем. А дальше идет у нас молочник с сахарницей и последний каталог – это заварник. То есть вот такой вот наборчик может собрать просто клиент да, который просто покупает для себя со скидкой на свой регистрационный номер. классная акция да, ведь а, я сейчас продолжу про нее говорить но между делом да хочу еще затронуть также а, как бы акцию лояльности просто для клиентов. Да? Эта акция у нас была в прошлом, в прошлом году, она была у нас все лето и очень-очень понравилась консультантам, да, что просили повторить, компания услышала, как обычно. Звучит она следующим образом. Будет каждую неделю объявляться список продуктов, которые можно будет купить по акционной цене со скидкой до 85%. Да, вот в данном случае 85%. Условия простые. Делаем заказ на 500 рублей из основного каталога. Указываем коды тех продуктов, которые есть в списке. То есть на этой неделе у нас в списке 5 продуктов. 2 туалетные водички мужская и женская, да, спрей для ног и смущающие средства пена для ванны. То есть любой из этих продуктов можно заказать не более чем в 5 экземпляр можно так сказать, то есть не более 5 штук каждого продукта можно заказать в одном заказе, если у вас есть заказ на 500 рублей с обычного каталога, понятно, акции, да? То есть сделали заказ на 500 рублей с каталога, можете заказать в этом же заказе какой-то продукт, можете прям все 5 заказать, да, по 5 штук, можете какой-то там три штуки, можно какой-то один, да? Вот, то есть на ваше усмотрение ну, не более пяти штук каждого продукта в одном заказе и а теперь вот как раз продолжим про чайный сервис сервис посуды да не просто чайный сервис там у нас просто были чайные наборы да поэтому у меня уже в голове чай чай чай а здесь акция продолжается именно для активных партнеров как бы как всегда да у тех, кто просто клиент, преимущество есть, но они такие большие, как у партнеров, да, то есть у партнеров всегда преимущество больше, поэтому выгодно быть партнером, выгодно приглашать в компанию, референ других людей, да, выгодно строить свой бизнес, поэтому смотрите, для тех, кто приглашает для вас будут еще дополнительные бонусы, дополнительные подарки, и для ваших новичков, естественно, тоже, да, давайте начнем, наверное, с них. Потому что в первую очередь спонсор, когда приглашает новичка, он заботится о том, чтобы ему тоже было классно в команде, в компании, да, чтобы он получил свои выгоды. И вот смотрите, какие выгоды получают наши новички, которые регистрируются именно с 1 по 21 апреля. То есть, смотрите: если новичок размещает заказ. Здесь я не написала на слайде, да, но послушайте меня вот сейчас. Если новичок размещает заказ в течение 72 часов с момента регистрации, то он, во-первых, не платит за регистрацию 149 рублей и он не платит за доставку первого заказа. Еще раз повторяю, да, если новичок в течение 72 часов с момента регистрации делает заказ, я сказала на 1000 рублей или нет <смех> не сказала да если новичок делать на тысячу рублей заказ в течение 72 часов с момента регистрации то он не платит за доставку и за регистрацию а если он вот не сказала но сейчас сказала да а если он размещает заказ на 50 баллов с момента регистрации в течение 21 дня то он еще дополнительно получает а, такой комплимент от компании да? парфюмерную водичку в My Destiny. Вот эти, это акции именно на водичку, да, и на 50 баллов. Она действует только для новичков, кто регистрируется с 1 по 21 апреля. А дальше, уже в следующем каталоге, да, у нас будет какой-то другой продукт тоже за 50 баллов. То есть в течение действия каталогов 5, 6, 7, 8, это забегая вперед, да будут дополнительные такие вот небольшие комплиментики от компании за 50 баллов новичку. То есть в этом каталоге это будет, эта водичка парфюмированная. Ну и плюс, естественно, да как обычно, новичок может пройти стартовую программу, выполнив 100 баллов, да, первый шаг, второй, третий, четвертый шаг и получить подарок ну, наборчики продуктов бестселлеров компании RFP. Это что касается новичков. Выгодно новичкам подключаться к пятому каталоге? Во-первых, регистрация бесплатная, доставка бесплатная. Да? Во-вторых, половину старта программы прошел, тебе уже туалетная водичка в подарок. Старт программы прошел, тебе еще набор в подарок. Да? Классно? А теперь, что касается приглашающих спонсоров, то есть это партнеров, которые приглашают свою команду людей. Да? Что вам предлагает компания? Да? Приглашаем, соответственно, друзей или незнакомых людей, да, неважно. И за каждый балл из заказа вашего новичка вы получаете один спонсорский балл. То есть, например, ваш новичок сделал... Заказ там на 50 баллов, предположим, да, он получил в подарок туалетную водичку, бесплатно зарегистрировался, бесплатно заказ получил, доставка, да, бесплатно у него. А вы в свою копилочку получили один, ой, 50 спонсорских баллов. И смотрите, у вас новичков может быть, ну, сколько угодно в течение 5, 6, 7, 8 каталога. То есть акция длится тоже так же 4 каталога например у вас будет 10 новичков до да, предположим пусть даже они сделают заказ на 50 баллов вы уже накопите 500 спонсорских баллов но ну, это как минимум да и вот эти спонсорские баллы вы потом меняете на наборы столовой посуды я сейчас покажу какие именно и за сколько баллов да. За 200 спонсорских баллов вы меняете вот на такой набор. То есть здесь сразу идет овальное блюдо и плюс набор десертных тарелочек. Четыре десертные тарелки и одно овальное блюдо большое. То есть для мясных нарезок каких-то, да, для овощных, фруктовых нарезок. За 300 баллов вы меняете... Я здесь уже плохо вижу. Здесь уже идет три набора, да набор тарелочек для вторых блюд набор суповых тарелок и не ми... минажница пола называется да то есть такая интересная тарелочка которая разделена посередине э, краюшками, да и бортиками я их называю куда вы можете положить например разные виды соуса или разные виды салата да? разные виды орешков например да? то есть такая прикольная тарелка мне нравятся такие когда вот все так аккуратненько и в одном месте лежит. Можно даже какой-то салат приготовить, да, и посерединке положить соус, которым можно потом это все заправлять. За 300 баллов это да, идет такой набор, и за 500 баллов идет набор салатников из двух штучек, да, один большой, другой маленький, и супница. То есть вот такой набор полностью можно собрать. Вот такой получается сервис. Посмотрите, какая красота, да если это все разложить правильно на столе, по правилам этикета, вместе с теми кружечками, чашечками, сахарницами, молочницами, да, которые идут по акции лояльности для клиентов. Вот такой получается классный сервис. Красота, да? Кто хочет такой набор себе домой? Я просто знаю. Как бы не понаслышке, да. У меня дома есть, вот, может быть, даже я вам сейчас и покажу. У меня есть дома уже набор сервис который раньше был. По-моему, это был в юбилей 40-летний. Вот такие вот шли сервизы. Тоже от компании Reflame. Здесь даже написано. Смотрите. видите, нет? А вот сколько ему лет, да, компании 50 лет. Уже 10 лет этому сервизу, и хоть бы хны. А, во-первых, они очень стильные, качество, да, отличное просто. Ну, это, знаете, вот такой набор не купишь в магазине. Вот, поэтому, и когда еще это идет в подарок, и плюс плюс там логотип, да, что это от компании Reflame эксклюзивно, то есть это очень приятно. Я вам желаю каждому собрать этот набор полностью, этот сервис, да. Будете потом <смех> наслаждаться всей семьей, вспоминать, да, как вы его заработали. <смех> на самом деле шучу, да, это все ведь, ну как шучу, не шучу, наполовину. Это ведь вот эти подарки, это просто такие приятные моменты, да. На самом деле вообще компания для чего это все делает да? приглашая новичков в свою команду вы увеличиваете товарооборот своей команды да и соответственно выходите на новые процентные уровни выходит новый уровень дохода а вот эти вот все подарки сервизы кружечки чашечки это просто приятное дополнение чтобы вам потом было приятно что вспомнить да? согласны со мной эта акция понятна, ребят это акция на 4 каталога 5 6 7 8 так вижу что понятно поехали дальше напоминаю еще раз про программу адреналин кто еще не в курсе да про нее напоминаю условия программы а действует она уже со второго каталога и до десятого каталога 2018 года. Она предполагает под собой получение дополнительных премий денежных на пути к званию директора, То есть по мере вашего роста в процентных уровнях вы получаете дополнительные денежные премии. А для получения денежных премий, я сейчас скажу, каких конкретно, да, необходимо выполнение некоторых условий обязательно первое это 150 баллов личных в каждом каталоге когда вы квалифицируетесь на эту премию да то есть если например выполнили остальные условия но у вас не было 150 баллов личных то ну пролетаете да потому что это обязательное условие минимум два лично приглашенных квалифицированных рекрутов в каждом каталоге что такое квалифицированный рекрут новичок который прошел первый шаг стартовой программы да сейчас с программами, которые я озвучивала до этого, да, это вообще легко и просто. И третье это отрыв как минимум в процентный уровень от нижестоящего консультанта. Причем в каждом каталоге квалификации на бонус. То есть квалификации на бонус длится два каталога на каждый бонус, да, и, соответственно, у вас должно быть подряд эти каталоги. Отрыв. Отрыв все знают, что такое, да. То есть, когда, например, вы вышли на 12%, предположим, а под вами. Например, 9%, да. То есть под вами нету консультанта на таком же уровне, как и вы. То есть, если вы на 12% и под вами тоже 12%, это значит, отрыва у вас нет, и условия не выполнено. Чтобы был отрыв, мы строим вторую ветку. Да? Все об этом знаете. Какие условия программы? Смотрите, заявка подается на сайте Ariflame на этот сайт лучше переходить с официального сайта компании, то есть не просто вводить вручную, да, потому что у некоторых не получается, он пишет какую-то там ерунду. Именно вот с официального сайта компании там есть ссылочка на эту программу, там переходите, регистрируйтесь. Дальше достигаете новый уровень, который вы раньше никогда еще в истории своей <laughs> нахождения в компании Reflame не достигали. Например, вы новичок да и соответственно вы ни разу не выходили на 9 процентов то соответственно ваша задача выйти на 9%. процентов это первая, до да, ступенька вы можете также перепрыгивать ступеньки но даже если вы перепрыгиваете ступеньки например вы вышли сразу на 12 процентов выполнили все три условия которые до этого я озвучивал на предыдущем слайде вы получаете премию и за 9 процентов и за 12 процентов то есть полторы плюс три тысячи рублей два каталога подряд нужно удержать этот уровень с отрывом со 150 баллами и с двумя новичками квалифицированную каждый каталог да? то есть по пути вы можете собрать по пути к директору премию до 40 тысяч рублей то есть считайте полторы плюс три плюс шесть половиной плюс 11 плюс 18 получается как раз 40 тысяч рублей не знаю на работе вам такие премии дают нет на обычной работе. Хотя знаю, конечно, да, но это так, чтобы вы сами поразмыслили, пораскинули мозгами, подумали, стоит оно того или нет. Да, действительно естественно, на обычной работе, если вы не какой-нибудь там высокий пост занимаете, таких премий нет. Ну, максимум, что дают, там, наверное, 3-5 тысяч рублей. Да, премию это хорошо. Еще одна хорошая новость, это юбилейная премия Арифлейм за новое звание 50 тысяч рублей продлена аж на целый год. То есть, если до этого она была у нас до 10 каталога а 2018 года, то сейчас ее продлили до 4 каталога 2019 года. То есть, что это значит, да? Вообще по маркетинг плану за каждое новое звание начиная с уровня директор да, компания выплачивает долларовую премию то есть премию в доллар да, за звание директор 1000 долларов за звание старший директор полторы тысячи долларов за звание золотой директор 2000 и так далее но вот здесь вот, до 4 каталоговой дополнительно к премии в долларах компания выплачивает еще по 50 тысяч рублей за каждое новое закрытое звание. То есть получается, что вам край, когда нужно открыть новое звание, это 14-й по-моему, да? 14-й 15-й, 16-17-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, да. То есть звание подтверждается 8 каталогов. И крайний каталог, когда можно открыть новое звание, это 14-й каталог. 2018 года. Если вы, например, закрываете одновременно два или три звания, вы получаете за два звания 100 тысяч рублей дополнительно, за три звания 150 тысяч рублей и так далее. Это понятно? Да, Света пишет, что это как раз на момент открытия золота, да, акция для новой конференции. Как раз сейчас я про это и хотела сказать, потому что уже объявили место проведения золотой конференции 2019 года. Это Пальма-де-Майорка, Испания. И... Я вам просто в конце потом включу видеоролик, да, хотя я включала уже и вначале, кто-то смотрел, да, чтобы сейчас, знаете, когда я до этого, ну, как-то про Пальму де Майорку, слышала только одну песню, да, наверное, как и большинство из вас. А оказывается, это настолько интересное место, да, в котором естественно, не то, что стоит побывать, а в котором очень интересно побывать, да, в котором прям надо побывать, вот так вот надо сказать, да. То есть объявлено место конференции это Пальма-де-Майорка, это белые песчаные пляжи, это чистейшее море. И как раз премия дополнительная да, за закрытие нового звания, она ну, так на шопинг в Пальме-де-Майорка не помешает. да. Поэтому я желаю вам поверить, себя, да, в первую очередь, потому что если а, нет такого вот сейчас э, чувства, что я это тоже могу, да, тогда, ну, скорее всего, это не для вас. То есть в первую очередь нужно самому себе сказать: что а почему бы не я, да? Ведь а, вот знаете, даже тоже недавно Света, по-моему, да, в чате ты писала: а, вот есть же журнал, да, Мирарифлейм. И вот здесь каждый раз, когда вы получаете журнал Mirror здесь печатают разных разных фотографий разных людей, до да, которые закрыли новые звания. И вот она писала, что это ведь не просто картинки, да, не просто фотки, это ведь и наши люди в том числе. Вот Света Баландина, да, например, с нашей команды напечатали. То есть это ведь реальные люди, обычные люди такие же, как и мы с вами. Вот, поэтому это просто люди, которые сами себе сказали что а почему нет да, почему я не могу если у других получается почему у меня не получится да то есть кто-то себе говорит что нет это не для меня то да, это не для вас если вы себе скажете а почему бы и нет да, тогда естественно все получится поэтому просто себе скажите загадайте и делайте вот ну и теперь давайте перейдем уже непосредственно ко второй части нашего вебинара сегодняшнего, я хочу отметить результаты по нашей команде, по личному товарообороту, да, что такое личный товарооборот, то есть что он вам дает, да? он дает вам участие в акциях от компании, участие в розыгрышах, от нашей команды, в том числе, да, ваш личный товарооборот он влияет на те бонусы, которые вы получаете, да, и, соответственно, влияет на ваш доход. Давайте посмотрим по итогам четвертого каталога, какие у нас результаты по личному товарообороту. Начнем, естественно, с лучших да, лучших из лучших это топ-10. В этот раз у нас он получился топ-даже 12, потому что у некоторых были прям одинаковое количество баллов. Представляете, прям один в один. Хочу отметить: давайте будем с вами поздравляться в чате, друг друга поздравлять, поддерживать. Да? Беляеву Ларису это личный товарооборот 699 баллов. Лариса, поделитесь потом в чате, да, как. Как вы это сделали? То есть откуда такой товарооборот? Ну, наверное, не для себя, да? 684 балла. Второе место. Лена Яценко. Да? Поздравляю. Лена, тоже делись, колись Третье место. Рима на 479 баллов. но ну, у Римы всегда большие заказы. Я знаю, что у нее много клиентов, которые постоянно через нее оформляют заказики. Да? Она уже много раз проводила и вебинар тоже на эту тему, как через совместные покупки делать такие большие объемы. Четвертое место ⁇ Красновидная надежда 412 баллов. Пятое место ⁇ Азиголова плюза 367 баллов. Шестое место 352 балла гельманова резида, тоже знаю, постоянно у нас в топах. Седьмое место Света Балантина, 294 балла, тоже разделили, да, вместе с Леной Петровой, седьмое место, тоже 294 балла, на одной ступеньке оказались в этот раз. Старикова Ольга, восьмое место, 271 балл, Гуськова Анастасия, 264 балла, на девятом месте у нас. На десятом месте у нас сразу тоже оказалось два человека, Бурова наталья и пантелеев михаил ребят я вас поздравляю вы находитесь в премьер-клубе платину это премьер-клуб который начинается с 250 баллов у вас дополнительная скидка 10 процентов да, до помимо объемной скидки еще то есть от вашего личного товарооборота вы еще получаете ну, неплохую такую бабочку, да, на следующий каталог в виде скидки. Да, у нас и мужчины тоже в списке, да, вообще круто, молодцы. И посмотрите, вот групповой товарооборот топ-10, да, ну, топ-12 в нашем случае составил 4632 балла групповых. Какой это уровень, кто мне подскажет по маркетинг-плану, какой это уровень? 15 процентов пишут молодцы чуть-чуть не хватило до 18 да? почти 18 процентов то есть всего 12 человек и уже 18 процентная структура практически пожалуйста да простой пример также хочу отметить тоже участников пример клуба платину те кто делает 250 баллов и более это Каратаева Ксения, 255 баллов. Матвеева Татьяна, Бахтиярова Динара, Данилова Ирина, Максимова Диана и Ермольна Любовь. Прямо по, ровно по 250 баллов. <laughs> Молодцы. Это говорит о том, что а, девчонки знают, что за 250 баллов идут дополнительные преимущества. Да? Ура, я пишут. Молодцы, я вас поздравляю. А, затем. Давайте сейчас отметим тоже премьерчиков, начиная со 150 баллов. Какая выгода у премьер-клуба, у тех, кто делает заказы от 150 баллов и до 249? То есть, естественно, скидка 20%, да, это объемная скидка дополнительная от личного товарооборота это товарооборота группы потому что 150 баллов дают возможность получать объемную скидку именно от товарооборота группы да и пять процентов это дополнительная скидка от личного товарооборота причем по цене каталога то есть не по цене консультанта да по цене каталога что очень выгодно потому что цена каталога выше и когда вам читает скидку дополнительную именно по каталожным ценам это получается в деньгах вы получаете больше да, ведь? я не буду каждого зачитывать да ребят потому что их вас очень много и если вы себя сейчас видите на экране давайте поставим такие вот смайлики пальцы вверх там или сердечки можете поставить чтобы мы видели что вы здесь у нас есть существует рядышком с нами сидите Есть у меня еще один слайд, да, поэтому я не стала зачитывать, потому что вас очень-очень много. Кто себя видит сейчас на слайде, ставим смайлики, чтобы у нас сейчас чат двигался, да. Я вас поздравляю, вы в премьер-клубе с дополнительными преимуществами, да. Кстати, для вас еще набор каталогов идет по льготной цене. Это тоже немаловажно, потому что люди, которые делают большие объемы личный товарооборот, да, чаще всего работают со знакомыми, может быть, да, просто на работе кому-то показывают каталог, либо родственникам, да, то есть каталоги, они как ну, магазин на руках. И давайте поздравим еще тех, кто у нас в премьер-клубе, от 100 баллов. Это тоже участники премьер-клуба. Вас чуть-чуть даже поменьше, чем те, кто делает 150 баллов. Потому что все-таки большинство понимает, что 150 баллов делать выгоднее, чем 100. Ребят, кто видит себя сейчас в списке, молодцы, я вас поздравляю. Пишите с маленькими в чате, ставьте, чтобы мы понимали, что вы с нами здесь. Среди тех, кто в премьер-клубе... От 100 баллов часто у нас бывают новички, да, то есть они только-только делают первые шаги, пробуют э, и получают первое преимущество, а потом бегом уже в 150 баллов. Еще один слайдик у меня здесь. Да, Людмила пишет, что 250 баллов тоже еще выгоднее. Но 250 баллов тут вообще э, преимущества самые-самые крутые, да, мы про них уже проговорили. Кто себя видит сейчас на слайде, ставим смайлики. Я вас поздравляю, ребят. А, стремитесь к тому, чтобы а, все-таки быть в премьер-клубе как минимум от 150 баллов, потому что, а, ну, как минимум, да, от 150 баллов. 50 баллов – это вообще круто. А когда у вас от 150 баллов, вы получаете около, ну, где-то в два раза больше, чем когда 100 баллов. Да, хотя разница всего в 50 баллах. Поэтому просто научитесь организовывать свой личный товарооборот. Это не так сложно, как кажется. Да? Особенно, когда вы просто рекомендуете знакомым да, поменять обычный магазин на свой интернет-магазин. То есть ничего сложного, сами просто не усложняйте. И по итогам четвертого каталога я хочу сейчас отметить новые уровни. И затем передам слово. Затем передам слово. Сейчас скажу кому. С первой ступенькой с уровнем 3%. Поздравляю Голиас Карву Алию из города Салават. спонсора Файзулина Рима. Поздравляю не только с, первым, с первой ступенькой да, по маркетинг-плану, но еще и с первым шагом старта программы. То есть ты новичок который только-только начинает вникать да, в суть бизнеса, я так понимаю. Вот, только-только делают первые шажки, получают свои первые бонусы и подарочки. Алия, я вам желаю дальнейшего роста, пройти всю стартовую программу, собрать все подарки, начать получать уже бонусы от компании. Да, не только в виде подарков, но и в виде денег. Потому что это гораздо интереснее, думаю, понимаете. Поздравляю также с уровнем 6% Мурзабулатова Файгулет города Шимбай спонсор тоже Файзулина Рима, тоже прошла первый шаг стартовой программы. Новичок уже вышел на уровень 6%. Молодец. Мама троих дочек <соединяющий> по профессии преподавателя английского языка. Фейгуль, поздравляю вас, вас, вам тоже желаю дальнейшего роста. А сейчас я хочу передать слово директору уже так, города звучит, да? директору нашей команды баландины Светлане, потому что у нее в команде тоже сейчас подрастающие лидеры, которых есть с чем поздравить по итогам четвертого каталога. Я не буду сейчас раскрывать все карты, Света это сделает прекрасно сама. <laughs> Я думаю, Света, ты готова, да? Напиши, пожалуйста, в чате. Ты тут, а? Ты была тут, да. Я сейчас, да, я тогда отключаю так, свою презентацию. А, угу. Включаю. Тебе передаю слово. Меня уже представили, да? Реально, на самом деле, очень гордо звучит, когда звание все-таки директор компании «Арифлейм». И сегодня буквально я сделала пост, да, кто еще не видел на моей страничке, посмотрите. Это вот настолько мне эмоции просто зашкаливали, да, когда я вчера реально себя увидела в журнале. А, то есть это даже не электронный, да, журнал. Это уже реальный, который можно полистать. Вообще, в принципе, я теперь буду носить с собой в сумке. То есть для меня такой один из методов будет рекрутирование, да. То есть хочешь сюда, да, в этот журнал попасть, вот, пожалуйста, какие возможности, <смех> эмоции. Я когда писала пост, да, то есть я писала мысли, мысли, мысли, потом читаю, блин, оказывается так все складно, паудино, да, то есть ничего не пришлось а, менять, потому что это на самом деле изнутри, да, то есть это нужно прожить, да, это нужно этого добиться, ну, в первую очередь, конечно, верить в себя. А, хочется поздравить наших звездочек, наших а, начинающих лидеров, да, то есть те люди, которые а, буквально пришли в прошлом каталоге и а, за счет того, да, то есть всегда мы говорим, что мы строим команду в виде цепочки, да, друг по друга. и поэтому у нас очень быстрый рост, да, то есть бывает так, даже а, пришел новичок, да, и за каталог вышел уже на уровень менеджера 9%, а, потому что работа командная, да, и... Только работая в команде, да, то есть будут намного быстрые результаты. А, давайте начинаем, да, новые консультанты 3%, да, процента 3% это либо групповой товарооборот 150 баллов, а, либо кто-то сделал а, из последнего новичка, например, да, то есть и суммировался групповой товарооборот. А, Ирхужина Оксана, да, то есть новичок, а, сделал заказ на 63 балла. Нургалеева Минура, тоже новичок прошлого каталога, сделала заказ на 62 балла. Ахмеджанова Светлана с Василиной, с Такиолиной. они тоже новички прошлого каталога, но пока еще а, заказ не сделали, но уже выше на первую ступеньку лестницы успеха. Девочки, мы вас поздравляем. А, есть у нас квалифицированные новички и сразу же выше на уровень 3%. А сегодня Евгения уже сказала, да, кто такие квалифицированные новички. Кто знает? Знают все, наверное, да. То есть это тот новичок, который в течение 21 дня с момента регистрации сделал заказ на 100 баллов. Вы представляете, вы не поверите, я раньше тоже этого не знала, да? То есть многие как бы считают, что я вообще там уже лет 50 в да. То есть вот когда оно образовалось, я там уже была. То есть нет, на самом деле так же... Буквально а, чуть меньше двух лет, да, как я зарегистрирована в Арифлейм, я также пришла а, новичком, я не знала никаких понятий, что такое рекру, да, что такое квалифицированный видео, что только там 3%, 6%. То есть, когда а, уже обучаешься, когда вникаешь, то есть, тогда все уже становится а, понятно и ясно. А, давайте продолжаем, да, то есть, наши а, новые, а, вернее, новички квалифицированные, да, которые за каталог, Организовали свой личный товарооборот на 100 баллов и выше, и выше на, на уровень 3%. А Шведовая Ирина а это из города Челябинск, спонсор ее, приглашающий спонсор, а, наш менеджер 12%, Таня Матвеева, и Мустафина Гульнара это тоже новичок прошлого каталога, да, оформила заказ на 170 баллов личных. Да, то есть, представляете? А, Многие новички говорят, ой, 50 баллов – это огромная сумма, да, а кто-то приходит и с первого дня своего каталога делает заказ на 170 баллов. Приглашающий спонсор – Роза Генеатулина, тоже из села Кунашак, да, Челябинская область. Там у нас есть наша командная СПО, и это тоже один из методов рекрутирования, да? то есть… Приглашая людей в нашу команду, да, мы говорим, представляешь, в райцентре есть наш офис СПО, да, то есть ни одной структуры, больше офисов нету, да, то есть вот, пожалуйста, расти, развивайся, приглашая людей. А, то же самое говорим про офис в Челябинске, да, и офис в Полетаево. Вот, это наша фишка такая командная. А, следующие новые, шестипроцентники, да, то есть, и вот здесь вот даже написали, что квалифицированные новички, да, и они стали э, у нас 6 -никами. То есть мы уже знаем, да, в течение 21 дня, да, то есть буквально за каталог да, новичок сделал заказ личный да, на 100 баллов. И при этом он сразу же вышел за счет группового товарооборота на 6%. 6% у нас групповой товарооборот от 450 баллов до 899 баллов. Целищева Надежда, опять же, приглашающий спонсор Таня Матвеева. Вы сейчас будете много раз слышать одни и те же фамилии, да, потому что это активные наши лидеры, которые развивают свой интернет-магазин, да, то есть не чей-то, а именно свой. И ее вот новичок, да, Надежда, организовала личный товарооборот вообще на 290 баллов. Да, вы представляете, квалифицированный новичок да, на 6% по личным товарооборот 290 баллов. И у нас еще есть квалифицированный новичок тоже, да, который также вошел на 6 процентов, Чупахина Нелли. Она тоже из села Кунышак, да, то есть а, село Кунышак вообще находится в предел, в расстоянии, да, от города Челябинска где-то в 70 километров. Да, то есть и здорово, что у нас есть интернет, да, то есть онлайн. Нам это, наоборот, расширяет границы, да, возможности, чтобы к нам приходили новые люди. А личный заказ, то есть, когда мы говорим о квалифицированных новичках, да, то есть, может новичок прийти, например, в конце прошлого каталога, да, и 21 день у него переходит на новый каталог. Вот, поэтому вот в этом случае у Нелли да, получилось, что вторую часть заказа оформила в четвертом каталоге, да, и тем самым вложила свои 21 день. Приглашающий спонсор тоже Роза Гениадюлина из села Кунашак. Да, то есть Роза тоже активно развивает свой интернет-магазин, свою команду. Вообще говорю, для чего приглашать а, интереснее своих знакомых, да, то есть потому что вы их знаете, они знают вас, и вам с ними интересно, а им с вами интересно. Вот, чем абсолютно знакомиться с незнакомым человеком. Да? Но бывает так, что а, приходят незнакомые люди и становятся намного ближе, да, чем наши там знакомые, друзья, соседи, возможно, даже и родственники. Вот, поэтому здесь не угадаешь, да, в любом случае приглашайте всех, рассказывайте возможности всех. Также новые шестипроцентники, это Юля Волкова у нас, а Юля в прошлом каталоге у нас новичок, да, вышла сразу на 3%, в этом каталоге на 6%, да, ну, в четвертом я имею в виду. А тоже приглашающий спонсор Татьяна Матвеева. Таня, ты молодец, мы тебя поздравляем тоже за активность, Развивание да, своего интернет-магазина. А, личный заказ у Юли на 108 баллов. И шатиги на физия да, тоже новичок прошлого каталога. А, личный заказ на 112 баллов приглашающий спонсор Гениадюлина Роза. Да, то есть, вот они две, а, два активчика из одной структуры, да, то есть заинтересованные в совместном а, росте, да, в совместном развитии. А также очень много у нас менеджера 9%, потому что, еще раз говорю, мы строим вертикально, да, и групповой товарооборот а, суммируется у всех. Всех зачитывать не буду, да, то есть, кто себя увидел, поставьте плюсики, кто не увидел, увидите потом на слайде, в чат сбросил. Также у нас есть новый менеджер 9%. А групповой у на этом уровне от 900 баллов до 1799 баллов, представляете, я раньше, когда вот вначале пришла, то есть я увидела вот эту вот нашу лестницу успеху успеха в виде таблички да, в прайс-листе, и думала, что за цифры, что за уровни, да, их нереально выучить. Но когда начинаешь сам расти, да, то есть 3% 6%, ты же видишь свой групповой товарооборот, и ты видишь. Свой процентный уровень, да, то есть оно на автомате просто даже не, не надо учить, да, эти процентные уровни. В зависимости от своего роста постепенного, да, то есть вы будете видеть и знать эту табличку наизусть. А, Ритарова Елена из города Челябинск, приглашающий спонсор Татьяна Матвеева. Тань, молодец. Лично заказ у Лены на 102 балла и объемная скидка у Лены составила... 318 рублей. И Симакина Ирина, тоже приглашающий спонсор, Татьяна Матвеева. Это знакомые Тани, да, то есть Таня работает тоже по знакомым, по своим друзьям, рассказывает о возможности, и люди знакомые присоединяются. Симакина Ирина, да, из города Челябин. Представляете, новичок, да, то есть буквально позапрошлым, ну, в третьем каталоге, да, по-моему, к нам Ирина присоединилась, то есть в четвертом она вышла на уровень менеджер 9%, личный заказ на 272 балла. Мы всегда говорим, пишите в чате, расскажите, как вы это делаете, да, то есть работайте с каталогом, да, либо это личное потребление, либо соседи у вас заказывают родственники, да, то есть нам это, конечно, очень интересно. Даже директорам нам интересно, да, хоть мы легко организовываем свои 250 баллов, но нам, конечно, интересно это тоже послушать. А объемная скидка у Ирины, да, то есть она у нас менеджер 9% с отрывом получилась, да, то есть нижестоящий 6%, порядка 3000 рублей. Да, здорово? Здорово! То есть 2997 рублей. У меня здесь неправильно на слайде стоят баллы, это не баллы, это рубли. И приглашающий спонсор, я уже сказала, Татьяна Матвеева. Отличная командная работа, вообще молодцы. Также у нас есть новые менеджеры 12%, да, за счет того, что у нас команда видит цепочки, еще раз повторю, да, то есть мы не строим ромашек, мы растем все друг за другом, подгоняя, да, то есть быстрее, быстрее, что то там, давай, давай, давай, я хочу на 15, да, то есть там на 17, на 22. А кто-то сделал заказ, кто-то не сделал заказ, да, все равно мы растем. И вот наши активчики, да, то есть наши... А менеджеры, которые ежекаталожно делают заказы, да, организовывают свой личный товарооборот на вообще больше, чем 150 баллов даже. Это Буйрова Наталья, моя одногруппница, да, здесь приглашающий спонсор, указан я. А Наташа у нас из Карталов, тоже, да, то есть чем хорошо онлайн, да, интернет-магазин, вернее, интернет-связь, да, <laughs> то есть контакты, соцсети наши, да, то есть раз... Писали, созвонились, да, то есть теперь в одной команде. А у нас Наташа с первого дня, да, с первого каталога своего делает заказы больше, чем на 150 баллов. И в прошлом каталоге у нее заказ на 258 баллов. Тоже, Наташа, напиши нам в чате, как ты организовываешь такой товарооборот. А, и объемная скидка, да, то есть объемная скидка, она считается отличного заказа, да, когда нету отрыва. То есть даже просто выгодно покупать для себя, потому что скидка, да, вот у Наташи, например, в прошлом каталоге, половиной тысячи рублей, да, очень здорово, здорово, тем более, если это на заказ кто-то взял, да, то есть это ваша немедленная прибыль вообще. А, имеется в виду обналичивание, да, то есть мы знаем, до открытия ИП наши денежки все лежат а, в личном кабинете нашего интернет-магазина, да, то есть а когда у вас такие объемные скидки, то есть вам приходится платить меньше, чем у вас а, сумма к заказу, да, то есть вот вам обналичивание денег без ИП. Также вот она наша звездочка Татьяна Матвеева, да, активный партнерчик, а, который развивает свой интернет-магазин, свою структуру, а, тоже из города Челябинска. Мы вообще живем в соседних домах, так что можем видеться еще намного чаще, да, то есть и уже строить планы на золотую конференцию. А личный заказ Таня не только на свой номер делает, да, в ее структуре есть и муж, а муж проходит все четыре шага новичка, то есть, представляете, даже не 50 баллов, не 100, не 150, то есть личный заказ 250 и у мужа, по-моему, 150 баллов, да, то есть вот вам порядка 400 баллов, да, элементарно а, легко получается у Тани. И объемная скидка ее, да, по итогу прошлого каталога с отрывом, да, то есть у нас Таня вышла с отрывом от 9 да, то есть порядка 4 тысяч рублей, да, то есть 3719 рублей, да, то есть тоже можете а, представить, да, что это очень выгодно даже просто покупать для себя. И Венера Хайрульна, тоже наш новый менеджер 12%, а, пригласила ее Роза Генетулина. А, тоже село Хунашак, да, то есть такой же а, активный наш партнерчик, который ежекаталожно делает заказы. Мы вас, девочки, поздравляем. Ну и, конечно же, наша Елена Яценко, новый старший менеджер, открыла квалификацию, директор. А, по итогу прошлого каталога, сейчас она, конечно, расскажет, да, но мне тоже хочется это озвучить. По итогу прошлого каталога групповой товарооборот ее составил 7792 балла, да, то есть уровень директора у нас 7500, да, то есть у нее на целых 200 баллов даже получилось больше. Объем продаж, да, то есть это та сумма, вот это вот, сказали мы в баллах, а объем продаж он сейчас исчисляется в рублях, да, то есть порядка 245 тысяч рублей на да, сделала ее команда, да, то есть товарооборот в ее интернет-магазине. И объемная скидка, да, то есть это тот доход, который Елена получила, да, за прошлый каталог, создав такую огромную структуру с таким товарооборотом, да, то есть порядка 10% у нее получилось, да, то есть то, что компания заплатила, 25 876 рублей. Да, Лен, мы тебя поздравляем, и я вот прям фразу помню, да, Лена, говорит, это деньги, это деньги, да, это, это, это, это что, реально, что я 20 тысяч получила, да, то есть, я когда скидываю там свои эти зарплатные скрины, да, то есть, когда приходит компания Reflame, да, то есть, показывают, что вот на таком-то уровне, там, ну, вот старший менеджер, 20-25, да, то есть, на уровне уже директора, ну, там, выше, да, зарплата. И как-то, ну, вроде хочется поверить, да, но скажите, что многие не верят в это, да, и когда уже сам это испытал, когда ты увидел свою вот эту объемную скидку, да, что ты за свою работу, да, тебе компания вот а, заплатила такую сумму. То есть это вот здесь уже, конечно, начинается и вера, и планы на будущее и так далее, да? то есть эти денежки никуда не деваются, а в любое время, да, когда человек надумает открыть Б, да, то есть компания выводит сразу на расчетный счет. Всю накопленную сумму, да, то есть это может быть там 100 тысяч, 200 тысяч, неважно. Вот, поэтому даже если ежекаталожно получать по 25 тысяч рублей, да, то есть вот начиная там с пятого каталога, например, можете посчитать, сколько вы сможете заработать к декабрю 2018 года, да, и построить себе планы, на что вы можете потратить свои денежки. А сейчас я хочу Лене передать слово, да, Лена будет выступать, Лена будет поздравлять свою команду. А вам желаю всем отличного завершения пятого каталога. Вообще ставьте план, и, знаете, вот план ставьте намного выше, да, то есть не нужно останавливаться на уровне директора, да, то есть впереди, понимаете, золотая конференция. И открыть нужно золото не позднее 14-го каталога 2018 -го года, да, то есть сейчас пятый, впереди еще шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. 14, то есть порядка 10 каталогов еще есть, да, чтобы раскачаться, собраться силой, поставить план а, и действовать, да, то есть, потому что а, это все будет зависеть от вас. Да, то есть вот сработаете вы хорошо, поедете вы бесплатно отдыхать в Пальма-де-Майорка. Вот, поэтому а, всем желаю удачи, а, всем желаю верить в себя. Ну, в компанию «Арифлэм» грех не верить, да, то есть компания дарит подарки, компания выплачивает деньги, и на самом деле можно бесплатно путешествовать, и, наверное, все уже знаете, да, что в мае месяце я лечу бесплатно в Хорватию, да? то есть до сих пор тоже у многих это не укладывается в голове, и у нас есть менеджер в чате, который, ну, уже больше года, и когда я уже фотографию показала с визой, ну, что оформляет мне виза, да, то есть человек говорит, ты что, реально в Хорватию едешь? Да, то есть человек просто думал, что, ну, это вот шутка какая-то, я не знаю, там, обман или еще что-то. А на самом деле все наши посты, они честные, потому что обманывать нехорошо и вообще, в принципе, Наше местное руководство Reflame, да, в Челябинске, которое оно находится у меня в друзьях ВКонтакте, да, поэтому даже если я захочу соврать, мне не получится. потому что за мной наблюдают руководство, то есть шаг влево, вправо будет расстрел. Поэтому верьте себя, верьте в компанию и добивайтесь своих целей и результатов. Все, сейчас я передаю Лене слово. Леночка, давай я слайды выключаю. И ты включишь свои слайды. Так, вы меня слышите, видите? Нормально кто со звуком, да? Все отлично. А, тихо. Ты чуть, чуть погромче? Так, плюсики. То есть нормально, да? Не надо громче. Все в порядке. Так, нормально. Все отлично. А, так, ну меня уже света представила. Меня зовут Елена Ивценко. А, спасибо большое всем за поздравления. Очень вообще здорово, очень приятно. Света, как всегда, замотивировала нас, я прям сижу, у меня ладошки уже потели, прям такой вот дрожь. Вот, спасибо, да, большое за поздравления. И я немножко начну вообще, с чего это все начиналось, немножко, буквально пару слайдиков сделала, рассказать. Вообще я пришла в проект «Наш Энергия Роста» в сентябре 2017 года. Как я уже говорила, я пришла просто на потребление. Мы как бы со Светой общались немножко, в декрете вместе. У нас с детками разница в три месяца. Вот. И ну, я пришла, да, просто в декрете как-то, чтобы поменять, там, думаю, скоро на работу выходить, надо уже и косметику вроде по ноге. И Света рассказывала про Онегу. Ну, так как у меня ребенку уже было два года, и мы собирались идти в. Садик тоже, поэтому решила, конечно же, попробовать. Вот, первое время я особо не уникала. У меня подарки я прошла в «Шаги новичка» автоматически, как-то, я не знаю, у меня так получилось. Первое, о чем я подумала, что это нереально сделать, что баллов вообще за 21 день. Но в итоге сарафанное радио сработало там родственникам, друзьям, вот подругам, и как бы сто баллов у меня выходило вообще все четыре новичка, я благополучно перед заданными, да, я прошла, собрала, все здорово. А в этот момент наша команда активно росла, и вот значит четыре месяца я просто наблюдала, смотрела, за эти четыре месяца у меня была всего одна регистрация. Не знаю, да, вот так вот. И в тот момент я на автомате вышла на 22%, ну, вообще, как бы, я даже, ну, вышла и вышла, ну и что? У ну, меня не было открыла, да, я была просто менеджер 22%, вот, и тогда, как бы, решила, что, ну, блин, что такое-то, надо, наверное, хоть немножко начать вникать, и вот как раз в феврале 2017 года я уже приняла решение для себя, что я хочу попробовать, почему бы и нет, да? То есть меня команда вывела, практически уже Света у нас открыла Звание директора Вот, и я начала Приглашать друзей, знакомых И как бы я веду отчет, можно сказать Вот с февраля 2017 года То есть за этот год много изменилось И вот эта вот фотография, не случайно первая Это у нас было Первое такое В 2017 Году, да, все да, да, верно 17 феврале 2017 это у нас было такое первое мероприятие в Челябинске масштабное. Собирались чествовать новые уровни, и я решила вот его обязательно посетить. Это было в начале апреля 2017 года. Нас всех приглашали на сцену. Я помню, как я отрислась, меня как менеджера 18% пригласили. И я думала, вот подойдут ко мне там микрофон, чтобы вы спрашиваете, ой, там волнительно. И вы знаете, вот действительно, о чем думаешь, что и случается. Подошли именно ко мне. И, то есть спросили именно меня. И вот в тот момент, я не знаю, вот прям я как ждала вот этого, что ко мне подойдет. Я была готова ответить, там пару вопросов, какие мне задали. Вот. И именно это мероприятие, такое вот оно было для меня весомым, как бы таким шагом принятие вот этого решения. Вот за этот год у нас много чего произошло, да, у нас в основном наша команда из Челябинска, у нас открылся свой офис в Челябинске, благодаря Свете, Асе, у нас проходят множество различных мероприятий и мастер-классы, и wellness прокачка у нас была. Сейчас у нас мастер-классы проводим антикастинг и вот эти вот несколько фотографий я просто не могла их обойти стороной да чтобы не показать конечно же за этот год были и падения то есть мой процентный уровень опустился до 12 процентов это было летом 17 года и вот получается уже как бы я осознанно шла вот к своей цели да открытие звания директора. Вот уже в этот раз я подошла осознанно, целенаправленно работая уже со своей командой. То есть здесь я уже начала приглашать именно тех людей, с кем я хочу общаться, кого я хочу видеть. Вот, поэтому, поэтому главное принять правильное решение. А вот также еще у нас, да, мероприятия, которые были здесь, фотографии сухвы а здесь справа у нас фотография в нашем офисе, и нас собралось, это было буквально недавно месяц назад, мы тоже поздравляли новые уровни с нашей командой, и нас пришло больше 20 человек. Мы как бы так даже немножко не ожидали, посмеялись, думаем, где же мы там все поместимся, ну, в общем, так здорово получилось. Вот. И здесь к нам еще такое было важное событие, приезжала Елена Николаевна, очень здорово, да, к нам на Новый год, в общем, у нас весело, у нас интересно, у нас круто, и поэтому за этот год, я говорю, жизнь вообще поменялась глобально, поменялись мы сами, поменялись наши мысли, цели, круг окружения, вот наши, да, знакомые тоже очень поменялось, я запомнила вебинар, смотрела уже давненько, когда Ирина Николаевна говорила, что вот обязательно поменяется круг общения, Я думаю, ну как так, все равно там подруги детства, еще там что-то. Вот, они как бы есть, такая и останутся, ничего подобного. Люди, то есть, кто нас не понимает, они просто наблюдают со стороны. И с такими людьми, конечно, уже то ли как-то неинтересно <laughs> общаться даже, да, Понимаете? либо они нас не понимают, или как-то ну, уже более такое общение холодное. А наше общение вот сейчас в основном 24 часа в сутки, а мое утро начинается с проверки чатов, сообщений с пожеланием всем прекрасного дня, отличного настроения. То есть я не могу как бы не зайти. Если не зашла там до 8 часов утра, все, уже день, мне кажется, не так пойдет. Вот, и мелковато здесь слайд появился, получился. вот смотрите, да, буквально в субботу у нас было закрытие каталога, да, я стала старшим менеджером, и компания, она, она вообще супер просто. В понедельник я уже получила приглашение на бизнес-завтрак, вот, в Екатеринбург. Завтра мы со Светой едем в Екатеринбург на встречу с руководством. Вот, Я очень вообще рада. кругу успешных людей. Да, мы будем там. То есть это ну, невозможно это пропустить. Вот. И здесь я сделала скрин. Света уже показала, она там посчитала мою зарплату, какую, какая мне упала в мой личный кабинет по итогу четвертого каталога. Вот здесь вы видите мои групповые баллы, мои личные, и моя объемная скидка 21 тысяча, там 22 практически, и по премьер-клубу у меня 3 000. Вот, поэтому это все правда, все, что написано в плане успеха, это абсолютная правда, то есть... Я хочу пожелать, чтобы не тратили время, как я, эти 4-5 месяцев, которые я наблюдала просто и смотрела со стороны. Нужно вообще начинать сразу же активно вникать во все. Вот, подключаться и идти к своей цели. И главное, конечно же, да, поставить цель для себя. Вот это, тогда будет все четко. И это, конечно же, работа команды да? заслуга команды то есть один человек этого сделать не может а да? вот там за 21 день а товарооборот 250 тысяч ну то есть это нереально сделать одному человеку это я считаю вообще во первых заслуга команды поэтому давайте сейчас поздравим наши уровни которые у нас открылись в четвертом каталоге конечно же Главное, это новички, которые к нам пришли. Это Белова Римма из города Челябинска, приглашающий спонсор Хабирова Наталья, и Гарева Екатерина, тоже приглашающий спонсор Хабирова Наталья. Девочки сделали заказы от 50 баллов, да, и в подарок они по четвертому каталогу получили такую сияющую пудру. Это был комплимент от компании, и клатч. Это вообще классные подарочки, я считаю, да, для новичков были шикарные. Поздравляем Наташу, поздравляем девочек. И у нас квалифицированные новички по итогу четвертого каталога. Это Луткова Светлана из города Челябинска, приглашающий спонсор лудкова Анастасия. И Куликова Екатерина, приглашающий спонсор Елена Петрова. А, квалифицированные новички сегодня уже не раз звучало, да, кто это, все уже думаю, в курсе, здесь пояснять ничего не нужно. Поздравляем девочек, поздравляем, что они а, в нашей команде, ну и, конечно же, поздравляем нас. А это новые уровни 3%. Игнатьева Арина из города Шадринска, приглашающий спонсор Ермолин, Ермолина Валерия. И Гатия Тулина и Екатерина из города усть приглашающий спонсор Петрова Елена. Тоже девчонки молодцы. Поздравляем их с таким первым шагом и желаем им легкого пути по лестнице успеха. Компания Reflame. Также новые уровни 3% это «Контемир Алена» Денисенко и Елена. Пустова Анна, Макарова Татьяна, Юговикина Наталья, Артемьева Юлия, Никитина Галина, Кольченко Евгений, Иванова Светлана и Кайгородова Динара. Поздравляем всех с новыми результатами. Вот что значит работа в команде. Также у нас были квалифицированные новички и участники премьер-клуба. Это Третьевиченко Ирина, личный товарооборот ее 100 баллов. Из города Челядин приглашающий спонсор, глазырина Ирина. Ирина сама у нас была каталог назад новичком. Вот, и уже начинает активно вникать, приглашать. Вот, мы поздравляем Ирину и поздравляем другую Ирину. Также с на любовь. Ее ЛТО составило 150 бонус Была приглашающим спонсором Я. И еще это моя двоюродная сестра, 1 июля, ЛТО 100 баллов. Поздравляем с хорошими результатами. Также они получили подарочки да, от компании Клач и Сияющую пудру. Квалифицированные новички плюс премьер-клуб. Это Веденева Марина, Пурганская область, приглашающий спонсор Ермолина Любовь. И также приглашающий спонсор Ермолина Любовь, это Ермолин Юрий, ее муж. Приглашаем, у них уже семейный бизнес развивается, Любо Активная, очень у нас приглашающий спонсор. Ее личный товарооборот больше 250 баллов, Люба Активчик, у нас такой молодец, мы ее поздравляем. Причем из ПО, в их населенном пункте нет, им приходится ездить. За несколько километров, но вот это не мешает людям развивать свою команду. Молодец. Также засыпки Светлана из города Щуча, приглашающий спонсор Гуськова Анастасии. Поздравляем вас всех. Также еще новые шесть процентов Павлова Анастасия Бирюлина Любовь, Куликов Виталий, Матвеева Жанна и Григорьева Дарья. 6% девочки, это тоже из прошлого каталога, они вышли на 3% у нас в третьем каталоге. И уже в четвертом у них новые результаты, 6%. Кондратья Ивановна, Стасия из города Челябинска, приглашающий спонсор Пантелеев Михаил, Лебедева Елена, это 125 баллов ее личный заказ составил, я была приглашающим спонсором, и Ермолин Андреев приглашающий спонсор Ермолина Любовь. Личный заказ на 160 бонус-баллов. Поздравляем тоже. Отличный результат. желаем дальнейших успехов. Это у нас новые менеджеры по итогу 9-го 4-го каталога. Вахмина Анна, Питова Дарья, Климентьева Зероника, Исхакова Джулия и Шерипова Юлия. Поздравляем с новыми Успехами. И также вот у нас девчонки, тоже активные девчонки, подключились в работу. А, менеджеры 9%. Они у нас Коновалова Елена, Личный товарооборот. 158 бонус баллов. Она из города Щуча, приглашающий спонсор Пускова Анастасия. И Ермолина Вари, Валерия 170 бонус баллов. Приглашающий спонсор Ермолина Любовь. Девчонки молодцы. Продолжайте дальше. Желаем вам только-только успехов. И у нас и еще у нас новый такой вот уровень в 12% новый менеджер Как Назарова Елизавета и Пантелеев Алина и Михаил у них личный их товарооборот 258 бонус баллов групповой товарооборот 1872 а, то есть мы все знаем да что 12 это у нас 1800 а почему Алина и Михаил потому что у нас в компании пока что только Михаил но Алина активно подключилась к своему мужу да она приглашает она у нас в чате в нашем есть участвует в наших обсуждениях. То есть, как бы, вообще молодцы. Скоро мы ждем, когда Алина еще к нам подключится и тоже они начнут развивать свой семейный бизнес. То есть, такими вот мы хорошими результатами подошли к итогу четвертого каталога. Я, конечно же, надеюсь и желаю тем, чтобы пятый каталог у нас был еще более крутым, еще более успешным. Чтобы у нас появились еще множество различных новых уровней. Всем желаю удачи. Всем, не знаю, вот успеха, удачи и всего-всего-всего. Спасибо за внимание, спасибо за поздравления. Всех люблю свое. Передаю слово Жене. Всем пока. Лен, ты забывай презентацию выключи. Хорошо. А то я сейчас не смогу ничего показать. Отключишь презентацию. Ладно, Лен. Ага, все, спасибо. У меня ведь ты тоже есть на слайде. Так, сейчас. Вот такая вот ты у меня красивая тоже есть на слайде. Меня тут периодически выкидывала пока из комнаты что-то у меня какая-то беда сегодня творится со вчерашнего дня, причем с интернетом и почему-то под вечер. Я надеюсь, что мы сейчас с вами успеем быстренько <coughs> провести розыгрыш, да. А, ну, пару слов не могу сказать, да, Лен, тебя поздравляю с новым, крутым, первым, <coughs> большим уровнем, уровнем 22%, старший менеджер. Ты у нас красотка, молодец, ты классно умеешь давать информацию людям, а, поэтому за тобой идут. Да, по-простому, как бы своими словами, да, люди идут туда, где просто, да, где ничего сложного. Не надо усложнять простое, да, надо упрощать сложное. <laughs> Есть такое классное выражение. Поэтому я тебя, Ленок, еще раз поздравляю: Но это далеко не твой уровень, ты я в этом точно уверена. Желаю тебе, как вот тут в чате писали, да, еще нолик приплюсовать к твоему доходу как минимум вот желаю роста теперь не только тебе но и твоей команде до да, чтобы у тебя в команде появлялись новые бриантики тут у меня помощник уже идет мой ну ладно пап забери ка друга нашего ага. Ой, ладно ладно иди иди, ладно ладно иди сюда. Ой, забери, забери. Сейчас, секундочку, я закрою дверь. Закрой дверь. Желаю роста твоей команде теперь, чтобы у тебя такие же активные партнерчики закрывали новые ступеньки, да. В общем, желаю тебе теперь курс на бриллианта, как минимум, да, даже не на золото. Желаю квалифицироваться а, по новой премии. Да, желаю квалифицироваться тебе на конференцию золотую. Без помощника мы никуда. да. Вот. Поэтому я тебя еще раз поздравляю. Очень рада за тебя. прям. А, я в принципе не сомневалась, что ты это сделаешь. Ты молодец, умничка. И пока у меня работает интернет, давайте мы быстренько с вами сейчас разыграем подарки, которые у нас были запланированы. Я напоминаю акцию, да, нашу командную проекцию Энергия Роста, учитывая следующим образом. Среди всех, кто размещает заказы от 50 баллов до 99, мы разыгрываем подарок от 500 рублей. Дальше, среди тех, кто размещает заказ от 100 баллов до 149, мы разыгрываем подарок стоимостью от 1000 рублей. А среди тех, делают от 150 до 249, мы разыграем подарок стоимостью от полутора тысяч рублей. И от 250 баллов разыграем подарок стоимостью от 2000 рублей. Чем мы с вами сейчас и займемся, да? И мне будешь помогать, да, друг? Так, я на всякий случай поверх еще запись включу, потому что мало ли что. Дополнительно еще включу запись, да. Ага. Так, я сейчас включу экран. Вы мне, пожалуйста, напишите, видно ли экран будет вам. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если экран видно. Так, видно, видно. Угу. Смотрите, в нашей группе ВКонтакте о самом главном. Вчера уже была выложена табличка. Да, я вот ее сейчас найду. Вы тоже можете ее найти, если вы еще не видели. Так, я вам пропустила. Вот. Вчера была выложена табличка. Вот, с номерами шансов открываем эту табличку. Так Что вы мне писали? Плюсики вы писали мне, да? Розыгрыш 5 апреля как раз, да? Вот. И здесь у нас, смотрите, вкладочки есть, да? Мы будем с вами разыгрывать подарок от 500 рублей, затем разыграем подарок от 1000 рублей. Здесь другой список уже, да? затем разыграем подарок от полутора и от двух тысяч рублей то есть вы все можете зайти тоже в эту табличку и посмотреть то есть, если вы еще этого не сделали да и мы открываем с вами генератор случайных чисел это такое приложение да есть в вконтакте и я вам покажу просто как оно работает примерно чтобы вы понимали ну, например возьмем число там, от 500 до тысячи да и вот нажмем кнопочку сгенерировать он нам выдает случайное число которое будет выигрышным как раз таки давайте мы с вами опознавательные знаки опять не нибудь поставим в чате не плюсики давайте пятерочки если вы готовы если вам все хорошо видно поставьте пятерочки и мы с вами начнем розыгрыш мы с вами сейчас будем разыгрывать начнем с малого наверное да будем разыгрывать подарок от 50 до э, среди тех кто делал заказ от 50 до 99 баллов то есть подарок на сумму от 500 рублей у нас получается цифры э, шансы участвуют от 2 да вот у нас со второй строчки начинаются и до 64 да? то есть мы с вами ставим вот здесь вот в генераторе от 2 до 64 до да. Да, да, 2 до 64 так и нажимаем кнопочку сгенерировать номер 40 у нас выигрывает подарок стоимостью от 500 рублей это субханголова светлана вот так вот я поставлю то есть подарок стоимостью от 500 рублей а ну вот так вот да, будем просто давайте отмечать тогда не писать да вот так а будем отмечать дальше у нас будет следующая табличка да это среди тех кто сделал заказы от 100 до 149 баллов поздравляем победителя да не забываем в чате и генераторы случайных чисел, какие мы с вами поставим числа, тоже от 2 и до... Так, сколько у нас тут? 33, да? От 2 до 33. И нажимаем сгенерировать. Число 8. Кто у нас счастливый обладатель? Никифорова Надежда. Так, вот здесь да, у нас заливка. Поздравляем Надю с выигрышем подарка стоимости от тысячи рублей и теперь давайте разыграем подарок стоимостью от полутора тысяч рублей среди тех кто размещал заказы от 150 до 249 баллов у света субхангу сунди рождения поздравляем свету такой вот подарок классный будет от команды энергии роста здорово так у нас тоже есть от двух, да? И до 58. Ставим число. До 58. И нажимаем «Генерировать». Число 39. Это у нас Долчанина Валентина. 156 баллов было, да? Поздравляем Валентину. У меня день рождения сегодня у нее случайно. А то у нас так часто бывает. Валентина выигрывает у нас подарок стоимостью от полутора тысяч рублей. И подарок стоимостью от двух рублей, это среди тех, кто делал заказы, от 250 баллов. У нас таких получается 18 человек да, от второй цифры до 19. Мы сейчас с вами поставим. И нажмем сгенерировать. Цифра 10. Это у нас Старикова Ольга. Оля, поздравляем с выигрышем. Подарка стоимостью 2000 рублей. Ну что, понравился вам розыгрыш? Так, экран, экран, экран я сейчас закрою. Так, где моя презентация? Поздравляю всех победителей! Конечно, этот розыгрыш у нас продолжается также в пятом каталоге. То есть условия очень простые. Я думаю, вы всех поняли, да, эта акция у нас висит в группе. О самом главном заходите, смотрите, сейчас скоро уже вывесим там победителей. Да, те, кто не смотрел. Вот, и а, желаю вам уже а, теперь удачи в следующем розыгрыше, да? У нас тут, видите, что происходит? Вот у нас витаминки тут мы кушаем, да? И так вот всегда. Заканчиваю, мы всегда вместе. Да. Ну что, и друзья, я вас всех поздравляю, все кто сегодня выиграл, всех, кто, кого поздравляли сегодня с новыми уровнями, с первыми шажочками с первыми победами, до да? Желаю вам, чтобы это были не первые ваши поздравления, если они были первые сегодня, до да? Желаю вам а, успехов в дальнейших. Данил, закрой дверь И спать хочется. Успехов в дальнейших а, в Росте по карьерной лестнице, да, желаю вам собрать все подарки, о которых мы сегодня говорили, все денежные бонусы, все премии, как сегодня Лена говорила: да, что все это правда, <laughs> что это не просто так, мы вам тут картинки какие-то красивые показываем, да, на самом деле там ничего никто не получает. Вот, поэтому это все правда, это просто нужно поверить в себя в первую очередь и начать делать, чтобы получать результат. Еще, кстати, я не сказала, что компания объявила акцию, точнее, конкурс, розыгрыш, да, но, конечно, более крупный, чем мы с вами сейчас проводили. Если по итогам рекрутинговой компании, про которую мы с вами сегодня говорили, это 5, 6, 7, 8 каталог, где можно собрать сервис, да, если по итогам этой рекрутинговой компании к нам присоединиться вообще в целом, да, не только к нашей команде, а вообще в целом в рекламе присоединится более 200 тысяч рекрутов, то есть 200 тысяч новичков с заказами, да, то компания разыграет автомобиль BMW. Да, и как раз вот сегодня, сейчас я вам хочу показать этот видеоролик, и разыгрываться будет автомобиль среди приглашающих спонсоров то есть когда вы регистрируете новичка неважно там в цепочку да, регистрируетесь, в каком уровне будет этот человек у вас да все равно за вами закрепляется как за приглашающим спонсором этот новичок и чем больше у вас будет регистрации тем у вас больше шансов на выигрыш потому что каждый ваш новичок это ваш шанс участвовать в розыгрыше вот так у нас да мы тоже Проводили розыгрыши, когда у вас, например, за каждые 50 баллов там был один шанс на участие. Если вы делаете 100 баллов, там например, у вас был два шанса. Здесь то же самое. Если у вас один новичок, у вас один шанс на участие в розыгрыше автомобиля. Два новичка, у вас два шанса. Десять новичков, у вас 10 шансов. Сто новичков да, за четыре каталога, у вас сто шансов. Поэтому чем больше у вас новичков, будет, тем больше шансов выиграть автомобиль. Причем не просто да, автомобиль, а BMW, премиум класса. Вот. Я с вами прощаюсь, сейчас поставлю видео, посмотрите. Желаю выиграть. Всем пока, ребят. Привет, привет.